В прошлых публикациях мы говорили о происхождении двух крупных калмыцких субэтносов Тургуды и Дербеты, рассмотрели через призму родного языка, этимологию и немного затронули историю. Сегодня мы познакомим вас с немногочисленными субэтносами Джунгарами, Зюнгарами и Хошудами. Из истории мы знаем что дербеты и джунгары имеют общее происхождение. Правящая элита этих двух племен называли себя цоросы. Историческая летопись Илитхэл Шастыр повествует следующее. Предок дербетов Борнахл и предок джунгар и Дархэн Найон являются родными братьями. От них двоих произошли джунгары и дербеты. Эта же история записана в сказании о дербенайратах в мифическом стиле. Когда-то в древности были Аминай и Деминей, они кочевали в безлюдной стране, у каждого из них было по 10 сыновей. От 10 сыновей Аминая произошли подвластные зюнгарских наёнов, а от 4 сыновей Деминея произошли подвластные дербецких наионов, Дорун 4, потомство которых постепенно размножилось. Кто такие джунгары Ученые считают, что этот род Прежде называвшийся цуросами вошел в состав айратов в XIV-15 веке и занял лидирующие позиции в Айратском Союзе. По-калмыцки, дзюнгар переводится как левая рука. А также этим словом монгольские народы называют левое крыло армии. Джунгарами позже стали называть айратов-цуросов по расположению их войск. Это название айратского субэтноса положило начало политинониму и топонониму «Джунгарское ханство» Джунгария, а все айратское население Джунгарии Дербеты, Тургуды, Хошуды, Хойты стали называться джунгарами. Более того, даже окраинные тюркские народы – алтайцы, тувинцы, вошедшие в состав Джунгарии стали также джунгарами. В составе современного калмыцкого народа джунгарские рода также влились в Тургутские и Бузавские субэтносы. Также отдельно существует традиционно небольшая автономная субэтническая группа джунгаров на современном западе Яшкуйского района. Помимо джунгаров в Калмыкии также проживает небольшой субэтнос Хошуды. Название Хошуд является производным от слова «хошун», одного из значений которого в монгольских языках клюв. Клин, морда, передовой отряд. Такое именование было дано гвардейскому подразделению войска Чингисхана и связано с его авангардными функциями или, возможно, с видом его построения – клином, мордой. То есть строй войска представлял собой острую колонну. При таком виде построение люди, стоявшие в голове, ее фактически шли на верную сметь. Название одного из подразделений гвардии Чингисхана – упоминание, о котором связано с историей Монгольской империи. В 1203 году Чингисханом был создан корпус телохранителей Тургак кишектенов, а в 1206 году он был дополнен подразделением Хошут – это был седьмой особый полк – полк тысячи отборных богатырей, в ханской гвардии первоначальной численностью в тысячи воинов. В гвардию Чингисхана набирали людей и числа покоренных племен лиц, видных по наружности, отличавшихся способностей и умом. Во время боевых действий полк Хошут выполнял авангардные функции – разведка, отражение первых ударов противника. Помимо этого в их обязанности входила дневная служба – охранение личного императора. В сокровенном сказании монголов об этом отряде телохранителей говорится. Что Чингисхан повелел им в дни битв сражаться перед его очами. Интересно, что династия, возглавлявшая Хошутский дом, происходила от младшего брата Чингисхана Хабуту Хасара, чей клан назывался боджигин В 15-16 веке Айратский союз возглавили Хошутские предводители, тем самым легиматизировав свое положение на общемонгольском уровне. Вплоть до революции 1917 года в Калмыкии Зайсанги из Хашутских городов происходили от своих первопредков из золотого рода. На территории Калмыкии на стыке поселков Серпа, Кеченеровский район и Хашут, Октябрьский район, кочевало около 20 хушутских родов, а также отдельные кочевья Хашутов располагались на территории современной Астраханской области, где проживают и Тургуды. Джунгары и хошуты в Калмыкии небольшие субэтнические группы, которые не являются этнообразующими звеньями калмыцкого народа. Однако, несмотря на многочисленность, эти рода считаются самостоятельными субэтносами наряду с тургудами и дербетами. В следующей публикации мы расскажем вам о самом удивительном и молодом калмыцком субэтносе Бузалы. Также предлагаем нашим подписчикам оставлять комментарии под постами, о каких родах вы хотели бы почитать или увидеть на нашем канале и в наших публикациях. По просьбам наших подписчиков готовятся уже статьи по следующим родам – Бахут, Эрктн, Керят, Цатн, Зёдэ. Из материалов Центра развития калмыцкого языка.